приветствую всех и в сегодняшнем видеоуроке мы рассмотрим то как сделать плавное прицеливание у нашего оружия это выглядит примерно вот так вот то что мы проигрываем анимацию прицеливания и также меняем угол обзора нашего персонажа Прежде всего, давайте посмотрим, у меня создана анимация Aiming, точнее это больше поза, чем анимация, поскольку он статично стоит в позе прицеливания. И давайте рассмотрим, как это у нас происходит. Во-первых, у меня создан Input Action Aiming, то есть это кнопка прицеливания объяснять как ее создать я не буду поскольку это обычный event с кнопкой также у нас имеется булевая переменная создается у нас соответственно variable boolean type и что мы делаем когда мы зажимаем правую кнопку мыши то соответственно мы делаем переменную true когда отжимаем мы делаем переменную false дальше мы работаем с таймлайном Таймлайн создается ADD Timeline называете как вам удобно, я назвал его аимен TL Давайте его откроем и посмотрим, что здесь происходит Во-первых вам понадобится создать AutoFloatTrack И длину я выставил 0,20, чтобы это было так более плавно. И также здесь два ключа один на нулю и второй time 0,2, value 1. Здесь мы можем видеть time 0,2, value 0,1. Если мы выделим этот, time 0, value 0. Дальше что мы делаем? Мы берем нашу камеру и меняем File of View. То есть мы берем set File of view. И меняем угол обзора. Угол обзора мы меняем с 90 стандартного до 50. И соответственно, когда мы отжимаем кнопку, у нас происходит remove from end. То есть мы проигрываем в обратном порядке наш таймлайн и у нас меняется с 50 до 90 и таким образом когда мы прицеливаемся у нас меняется угол обзора и также он меняется обратно в течение 0 20 секунд следующее что мы делаем это мы в сплеера anim.vp в графе Anim хотя давайте в charakter reference сначала как мы помним в прошлом уроке мы рассматривали, зачем мы делаем каст на нашего персонажа конкретно за которого мы играем и с него мы уже достаем нашу созданную переменную аиминг и записываем Promoted Variable для того чтобы передать значение true или false так. Это все находится в Character Reference функции. Дальше переходим в ваним Graph и здесь мы переходим в Rifle Locomotion. То есть это непосредственно то, что мы ходим с оружием в руках. И в этом стейте мы уже создаем state aiming. Создается он соответственно от state аиминг называете его и внутрь помещаете анимацию или позу аиминга и эта анимация должна быть loop animation чтобы она проигрывалась циклично на вход вы соответственно подаете аиминг если true то мы переходим в state аиминга если false соответственно аиминг not то мы возвращаемся и таким образом реализуется прицеливание для нашего оружия вот такой короткий урок по прицеливанию и всем спасибо за просмотр и до новых встреч